Всем привет! Я рад вас сегодня приветствовать на нашем занятии. Это будет одно из занятий, связанных с социальными сетями. Сегодня мы будем с вами общаться по поводу социальной сети «Контакт». Меня зовут Туменко Юрий. С вами будем... Я попробую сейчас взять какую-нибудь из своих... Презентации я ничего не готовил. Почему? Потому что сейчас по большей части мы занимаемся голосованием. Но есть у меня некоторые моменты, которые я еще раз проговорю. И мы с вами их пройдем. Во-первых. Где вы сейчас находитесь? Вы находитесь сейчас в вебинарной комнате, как вы знаете, и находитесь в проекте Drop the Ball. Я думаю, что рассказывать вам по поводу этого проекта смысла нет. Вы можете зайти на любой из вебинаров, которые у нас идут в записи, и пересмотреть все, что там есть, и понимать, разобраться в том, что это за проект и почему есть смысл в нем работать. Могу вам сказать, что аналогичных проектов как GroupZoom, на рынке нет. Есть очень много разных тем, связанных с баунти-программами. И э, вариант такой, что очень много этих платформ, которые сейчас запустились, они по большей части разводят или проекты, с которыми сотрудничают, или этих людей, с которыми они работают. вот Я не говорю, что все такие плохие, но есть огромная проблема среди э, людей, которые приходят в, на платформу, в том числе и на нашу платформу Drop the Bomb, и хотят заработать, заработать здесь деньги. При этом они привыкли работать в баунте немножко по-другому, а мы от людей требуем какую-то реальную работу, реальные какие-то аккаунты, э, реально вести нужно страницы. Люди привыкли к чему? Есть страница, зашел на определенный сервис, заплатил денег, накрутил ботами эту страницу до да, нескольких тысяч человек. После этого человек заходит на, в баунти в какую-то и по, пытается получить какие-то токены, которые он потом желает обналичить. При этом человек в день может задействовать 10 баунти разных, поучаствовать в них или вести несколько разных проектов до 50 штук, а то и даже более, при этом его страница вся заспамлена всякой рекламой ICO-проектов, и результата от этого нет ни, ни ему, и в то же время нет ничего полезного, хорошего для ico проекта с которыми он пытается сотрудничать. Какая причина? Я приводил пример на прошлом занятии, приведу еще раз для тех людей, которые, кто сегодня первый раз. Проблема в баунти сейчас с ICO-проектами в том, что когда ICO-проект, даже очень хороший, проводит ICO, он хочет через баунти, через вот эту вот акционную такую вот акционную вот эту вот программу, когда он выделяет, предположим, от 2 до 4 или 5 процентов своих токенов, он выделяет людям, волонтерам, которые должны за эти токены провести рекламу на своих страницах, на своих информационных ресурсах. И Раньше, когда люди не делали фейковых аккаунтов, не накручивали рекламу, когда ICO было немного, эффект был отличный. Люди работали с двумя-тремя хорошими качественными ICOшками, они проводили это ICO на своих страницах, люди по этой рекламе переходили, люди по этой рекламе покупали токены этих проектов. И э, ICO-проект набирал необходимый минимум, как, э, ну, как вариант минимум он набирал или набирал много денег, запускался, выход, листился на биржу, и э, люди могли потом обналичить свои э, токены, свои э, вот деньги, которые они получили, да, свои вот, токены. И так было до определенного момента, пока люди не начали делать фейковых кучу аккаунтов э, спамить везде на их странице никто не заходил ну, при этом уже сейчас уже не заходят и получается что сейчас 99 процентов э, баунти программ они идут в ноль то есть практически никакого эффекта нет вот для того чтобы этого не было э, необходимо было что-то поменять вот за то чтобы полностью менять э, подход к рекламе на своих страницах поэтому есть правила у нас какие правила во-первых если вы профессиональный баунтер человек который э, умеет работать и несколько месяцев там или год уже предположим вы занимаетесь баунти программами на своей странице и вы думаете э, и вы хотите сотрудничать с друг зебом то вам нужно Первое, что, я уверен, вы делать не будете, потому что вы привыкли работать так, это надо отказаться от каких-либо сторонних проектов, которые вы будете рекламировать на своих социальных страницах. Почему? Потому что в Drop the Bomb есть у нас правило. Если вы сотрудничаете с нами, то только те ICO-проекты, с которыми компания Заключает договор, вы можете рекламировать на своих страницах. Это правило. Это раз. Во-вторых, количество друзей у вас на странице должно быть минимум 300 человек. Минимально 300, потому что если меньше, то ICO-проекты не будут рассматривать вашу страничку для рекламы. И эти люди должны быть не накрученные, то есть набирайте какими-то... Взаимными, взаимными подписками или купленными ботами нельзя. Вы должны сделать это сами, делать это вручную. Это все абсолютно реально, любой из вас может это сделать. Сегодня я буду рассказывать, какие способы вы можете их использовать Лучше, конечно, если ваша страничка будет крупнее, чем 300 человек. Там тысяча, две, три и более. Это важно. Поэтому, Почему так? Второй вариант, кстати, который вы можете использовать, это завести новую страницу в социальной сети, сделать ее не какой-то фейковой, а сделать ее именно именной. То есть это должна быть ваша реальная страница, чтобы там были ваши фотографии, чтобы вы ее вели, закидывали туда фотографии, может быть, из вашей какой-то жизни, с какого-то бизнеса. Это могут быть те же цветочки, просто жизнь. Вы должны ее вести как блог личный. Это сложно. Некоторые скажут, что я так не умею, я так не буду делать. Я вас прекрасно понимаю, давайте тогда продумывать варианты, как вы смогли бы все-таки делать. Почему? Потому что, во-первых, когда вы на своей странице, любой, это некоторые еще задают вопрос, какие социальные сети нужно иметь для того, чтобы работать вдруг зубом. Те социальные сети, которые указаны сейчас в кабинете, это контакт, это Facebook, это Google, это Twitter, это Telegram, но это не социальная сеть, это нечто другое, это больше мессенджер, и это форум Bitcoin Talk. Это пока те ресурсы, которые мы постепенно с вами будем осваивать. Чуть позже чуть позже. Обязательно будут нужны такие ресурсы, как LinkedIn. Поэтому себе, пожалуйста, пропишите и обязательно заведите там аккаунт и начните добавлять туда друзей. Это обалденнейшая, самая крупная в мире социальная сеть для поиска работы или сотрудников в свой бизнес. Самая крупная в мире, крупнее ее нет. По факту люди, которые, когда, вы, когда делают в этой социальной сети свой профиль, указывать все виды деятельности, которыми вы можете заниматься. Можно даже просто страницу на LinkedIn скидывать, чтобы люди видели, кто вы такой. Как, как знаете, как резюме. Вот там можно оставлять свое резюме. И там огромное количество людей, у меня порядка где-то около 4000 тысяч человек, друзья, у LinkedIn. Я там я ее не развиваю, я просто периодически захожу, добавляю людей, там по 100 человек там, за раз и добавляю тех людей, которые добавляются ко мне. Но для этого надо было потратить, вложить небольшое время для того, чтобы набрать какое-то какое количество подписчиков, там чек 100-200, а потом оно придет само по накапу. У вас добавляют их друзья. А вот. И вам предлагаются какие-то дополнительные люди, которые являются друзьями ваших друзей. Поэтому но до, до этого надо дойти. Что еще? Инстаграм. У нас в ближайшее время, я буду просить одного из партнеров, который профессионально работает тоже в Инстаграме, он проведет тоже тренинг, вот он тоже, кстати, здесь находится, вот он может сейчас улыбнуться даже в чате, будем просить его, чтобы он провел занятия по Инстаграму. Инстаграм нам тоже будет необходим, потому что сейчас в Инстаграм появляется дополнительный функционал, который будет конкурировать с Ютубом, это возможность загружать видео более одной минуты, как было раньше. Большие видеоролики, и сейчас там будет э, наплыв дополнительный людей, блогеров, которые будут развивать эту социальную сеть. Я рекомендую иметь Инстаграм и постепенно его развивать. Обязательно по Инстаграму у нас будет занятие, которое проведу и я, и наш партнер. Следующее, что еще необходимо. Эм, я считаю, что, и, кстати, это даже нужно, нужно иметь свой YouTube-канал. Это обязательно. Нужно завести свой YouTube-канал, и мы будем также еще проводить занятия. Первоначальное занятие по YouTube я проводил, но YouTube надо, чтобы он у вас был, и туда нужно постепенно его заполнять видео. Почему? По той причине, что те социальные сети, которые вы имеете, постепенно будут монетизироваться. То есть Instagram, мы будем предлагать эту услугу, Проектом, чтобы в 4000 Instagram аккаунтах реальных, живых, заметьте, реальных, живых Instagram аккаунтов можно было провести рекламу какого-то определенного проекта. За счет этого они платят деньги, вы получаете компенсацию за то, что на ваших страницах размещаются рекламные посты. Вот это необходимо сделать. Instagram – следующая Группы в социальных сетях. Если вы не знаете, как это делать, рекомендую посмотреть там обучалки тоже по Ютубу, но группы в социальных сетях необходимо тоже свои заводить. Они нужны, потому что через группу в социальных сетях тоже будет идти определенная реклама. Почему это все, друзья, говорю? Это говорю потому, что страница в любой из ваших социальных сетей, будто контакт, я, кстати, одноклассниками тоже пользуюсь, они есть. И там есть у нас несколько групп, которые мы ведем. Почему? Потому что там есть определенная тоже аудитория, которая для кого-то может, может быть целевой. Drop the bomb в данный момент времени, набирая людей, вы знаете, что есть определенное количество, это 4000 человек. Сейчас идет пока фильтрация. Многие задают вопрос, почему, где новые там ICO-проекты. Для того, чтобы привлечь новый ICO-проект, который сейчас порядка, если я не ошибаюсь, 10 ICO-проектов ждут, когда в Drop the Bomb появится порядка полутора тысяч аккаунтов, которые подключат все те социальные сети, и мы их отфильтруем от всякой, извините, глупости на ваших страницах, которые есть. Это большого количества сторонней рекламы. Поэтому хотите реальные проекты, с которыми мы индивидуально договариваемся, Алекс индивидуально договаривается с ICO-проектами. Важный момент, важный момент. Ребят, вам видно страницу ВКонтакте, которую я открыл, это не демонстрация экрана, это просто слайд, который я когда-то делал. Видно? Отлично. Статус важен. Пишите его адекватным. Если кому-то не видно, перезайдите, пожалуйста. Пишите вот таким, чтобы люди понимали, что вы являетесь живым человеком, и с вами интересно было бы пообщаться. Следующий момент. Добавляйте туда фотографии из вашей жизни, из ваших, с ваших направлений. Но ну, это чтобы это не были какие-то баннеры каких-то компаний. Это реально напрягает, честно. Когда заходишь, видишь перенасыщенную информацию на стене и перенасыщенность фотографий всяких компаний, это просто вот просто тупо очень раз напрягает. Хотите увидеть как правильно? Зайдите на страницы известных личностей, блогеров. Людей, которые реально ведут какую-то жизнь и об этом с людьми общаются. Посмотрите, что у них происходит на странице. Первое. Люди, они, они пишут сами. Они не репостят что-то с какой-то группы, Они не делают этого. Они берут в ручном режиме, берут информацию и добавляют себе на страницу. Сами ее оформляют, добавляют какой-то текст от себя, предположим, да? и они постят это, и, может быть, даже делают какую-то картинку или находят что-то э, вот такое удобное. Моя супруга ведет в Фейсбуке э, свою страницу. Она очень круто пишет. Она просто пишет от Бога, вот, просто офигенно. И ее читают разные люди, и постят, репостят, комментируют, при том, что она не планировала себя раскручивать, но это само собой происходит. Я, я знаю, что не каждый человек умеет писать, но как минимум вы можете учиться правильно работать над своими социальными сетями. Это значит, что нужно не репостить с разных групп, потому что когда вы репостите, вы сразу показываете, что у вас мозгов, извините, нет, и вы ничего другого не можете как взять а чужую, чужую информацию, при этом вы обратно пробиваете дырочку, и эта дырочка течет сразу в ту группу, с которой вы сделали репост вы людей со своей страницы перенаправляете в другое место. Понимаете, вам это делать не нужно. Вы все умные, вы все можете, у вас у всех есть мозг, вам э, восрождение он есть. Понимаете, я на миллион процентов уверен, что вы все можете быть замечательными профи. Я буду искренне рад, когда у вас это будет получаться, и мы будем помогать в этом вам. Поэтому задача найти группы в соцсетях, сайты в соцсетях, где есть полезная информация. И именно та информация, которая на самом деле нравится лично вам, и вы считаете, что она была бы интересна и полезна людям, которые будут приходить на вашу страницу, на ваши даже страницы в социальных сетях. И вы оттуда посмотрите, какая там есть полезная классная информация. Вы ее копируете, обучаетесь оформлять свою страницу и туда это постите. Начинаете просто с обычных ваших профилей. Запостили, добавили картинку, отлично, пост у вас личный, ваш присутствует. Если вы пишете стихи, замечательно, не бойтесь это показывать, пишите. Если вы записываете видеоролики, замечательно, записываете видеоролики, выставляете во всех ваших социальных сетях. Если вы э, делаете копирайт, делитесь этой информацией. А если вы, ну, когда вы проводите рекламу, эта реклама должна быть, ну, ну как вам сказать, ну, если в день э, постится 6-7 постов в соцсетях, есть замечательные инструменты для постинга. Если вам напрягает во все социальные сети в ручном режиме, раскидывать информацию, то есть очень много сервисов. Вы можете просто попросить, я вам потом скину эти сервисы, один из них мы им пользуемся, который позволит вам одним нажатием клавиши во все ваши социальные сети сделать автоматический репост одной и той же записи. И вы не тратите на это время. Поэтому это, таких сервисов очень много, пожалуйста, можно использовать. Но это надо делать, и желательно вручном, вручную. Когда вы постите информацию, она должна быть интересная для людей, потому и вы должны писать ее вживую сами. В каком плане писать? Ну, в том плане, чтобы, как я и говорил, не репостить с другой, с другой группой. Вы должны оттуда можете скопировать, добавить на свою страницу, написать заголовок, может, лично от себя, и что-то может быть, Постскриптум придумать такой, например, раздел как постскриптум. Что-то написать от себя. Ваше соображение по поводу этой информации. Вы можете сказать, что я прочитал там в таком-то блоге, так, так, нет видео и звука, но я есть. Меня слышно? Если меня слышно, то плюсики поставьте кто-нибудь там, да. Слышно, видно, вот я, я тут. Вот. Если, вот видите, меня слышно. Поэтому что-то нужно такое, чтобы это было как... Вы когда посмотрите сериал, когда вы смотрите сериал, вам он нравится по той причине, что в этом сериале идет какое-то развитие событий. И вам бы хотелось бы... Если вам человек интересен или вам интересен сериал, вы продолжаете его смотреть. Вот на вашей страничке должно быть интересно, чтобы люди захотели прийти туда еще. ВКонтакте, вот вы видите, там кнопочка есть в ВКонтакте, в самом, в самом верху влево. Нажав на нее, или когда вы заходите в вашу социальную сеть, вы автоматически попадаете на страницу как бы лента новостей. Да, лента. В Фейсбуке такая же, но здесь она тоже присутствует, лента новостей. Каждый пост, который постит ваш друг, или на кого вы подписаны, Появляется в этой ленте новостей. Многие люди просто сидят и э, смотрят на эту ленту, листают ее, точно так же, как в Инстаграме, в Фейсбуке, просто ее просматривают. Э, количество постов в день должно быть идеально, конечно, это если их штук 7. или больше. Но это у кого как получается. Это может быть три поста, это может быть 5. Все зависит от того, какой результат вы хотите. Однако если на вашей ленте количество рекламы будет много, то вы должны эту рекламу э, вставлять в промежутки э, между э, интересными полезной информацией от вас. Я это вижу так. Три поста, одна рекламка. Или четыре поста, одна рекламка. Вот это адекватно. Почему? Потому что если люди будут постоянно видеть рекламу на вашей странице, они просто не будут заходить. По факту в день максимум две рекламы желательно выставлять на вашей социальной сети. Больше это неправильно. Все остальное должно быть полезное для людей. Реально полезное. Потому что тогда они будут лайкать, это очень важно, чтобы люди лайкали вашу информацию. Они будут репостить себе на страницу, это тоже очень важно. Тогда люди будут, помимо всего прочего, писать комментарии. Вот основная задача это сделать так, чтобы как можно больше активности было на ваших страницах. Каждый раз, когда вы выставляете на вашей э, стене какой-то пост или пишете какую-то фразу, эта фраза автоматически появляется в ленте новостей всех ваших друзей или тех людей, которые на вас подписаны. Понимаете, друзья, да? Это первое. Второе. Если вы закрепляете пост какой-то, да, вот некоторые люди закрепляют пост, а ничего такого. Если, если этот пост должен висеть постоянно в закрепленной, в закрепленной записи, то есть такая штука, как некоторые делают. Вот поделюсь некоторой вот, э, особенностью. Вы можете открепить эту запись, удалить ее и запустить заново и закрепить. Почему? Когда вы ее удаляете, и знаете, как получается, по все у ваших друзей, когда вы постите какую-то надпись, какую-то запись, она появляется в ленте, постепенно она опускается вниз, ее сверху придавливают новые новости. И тут вы ее снизу удаляете, заново ее перепощ перепощиваете, она обратно появляется у людей сверху. И вот так получается. Хоп, хоп. Раньше был э, вк да, он делал эту функцию, э, он подкреплял, удалял и заново перепось, перепощивал информацию. Таким образом, люди постоянно, ваши друзья, перед глазами мелькала какая-то э, какая надпись. Сейчас это можно делать в ручном режиме, это тоже дает вот такие вот результаты. Это если какая-то вот рекламная запись, вы хотите ее постоянно, чтобы она, э, можно сказать, была перед глазами. Но если еще, когда вы пишете какую-то рекламу, если вы хотите, чтобы она была, понималась вашими людьми, те люди, которые посещают вашу непосредственную страничку, то я рекомендую писать рекламу какого-то проекта от вашего лица. То есть вы должны разобраться, что это за тема и высказать собственное мнение, чтобы это не было какой-то шаблон, который вы взяли с какой-то группы или увидели, как делают другие. Почему? Потому что у вас на вашей страничке, если вы занимаетесь рыбалкой, вы это любите и параллельно там занимаетесь баланти программами, у вас есть ваша аудитория. Вы постите туда информацию о рыбалке, вы какую-то информацию интересную, вы фотки туда выкладываете, вы пишете ваши э, достижения, люди это читают. И в промежутке вы рассказываете, что есть такая тема, связанная с криптовалютой. Вот это будут читать. Но если вы будете просто засирать, извините, вашу ленту постоянной э, вот такой вот информации, связанной с криптовалютой, люди читать этого не будут. Вы просто потеряете всех подписчиков. Поэтому... Очень важен тот контент, который есть. Ко мне часто обращаются люди, задают вопрос, а можем ли мы раскручивать YouTube-канал? Мы говорим, конечно же, можем, мы ведем YouTube-канал, и что для этого нужно? Я говорю, что ну, в первую очередь контент. Если контент э -э, невкусный, то его никто смотреть не будет. Очень важно, что вы даете людям, потому что даже если у людей будет 100 тысяч долларов, и они захотят раскрутить канал, а там будет, извините, все настолько неинтересно, что никто смотреть не будет, тут деньгами дело не поможет. Тут надо полностью менять подход, чтобы людям было интересно. А бывает так, что канал, на который каждый день подписываются люди, даже без участия финансов, потому что информация интересная. Вот ваши социальные страницы, вот это и есть ваше лицо. Чем больше, люди, чем больше вы даете людям, отдаете лично от себя, тем больше подписчиков вы получаете, которые, которые присутствуют, которые будут приходить и читать вас. Понимаете, это важно. Теперь вопрос, откуда же брать людей? Откуда же брать людей? Ну, давайте будем разбираться, откуда брать людей. В первую очередь я рекомендую делать такую вот ручную определенную работу в самом начале. По-другому вы контакт раскрутить можете, но для этого вам потом понадобятся деньги. Хотите, чтобы все было качественно, пока вы не стали известной личностью, которую, к которой все хотят прийти, Ну как бы я рекомендую даже вот взять, отнестись к вашим социальным сетям как к определенному блогу, где вы выбираете направление, которое вы хотите развивать и делаете все, чтобы разобраться в этом направлении, искать полезный материал, материал для людей, и вы этот материал транслируете на своих социальных сетях. И параллельно, зарабатывая деньги, вы инвестируете деньги в разную роду род рекламы, чтобы люди приходили, и вы не занимались спамом. Это выглядит приблизительно так. Вот смотрите, есть человек, вот у нас в городе есть замечательная девушка, которая делает украшения, украшения, да, из закатки. Она делает закатку, и вот она очень красиво вырезает все овощи и фрукты, которые закатывает. И когда ты смотришь на эту банку, ты от нее просто в шоке, потому что это настолько красиво и настолько вкусно, что тебе хочется это все скушать. И вот эта девушка начала, начала вести свой, свой блог в разных социальных сетях. Она выкладывает свои работы, она об этом рассказывает, пишет, и рассказывает разные рецепты, и показывает, как это сделать. Сначала она когда добавляла своих знакомых и друзей, знакомые друзья начали ее читать и начали комментировать, а некоторые из ее работ даже перекидывали себе на страницу. Их друзья это увидели, пришли делать, начали делать то же самое. Если вы даете людям что-то на самом деле полезное, у вас появляется читатель и появляется тот человек, который стабильно, постоянно будет приходить на вашу страницу. Понимаете? Это очень важно. Потом вы проводите конкурс. Потом вы проводите, запускаете несколько видов разной рекламы, где вас прорекламируют и приходят новые люди. Но если, еще раз говорю, информация на ваших страницах будет неинтересная, если вы не будете отдавать то, что вы, в чем вы являетесь профи, некоторые скажут, да я в чем я профи? Блин, ну а в чем? Что я умею? Да я, ну там кто-то является преподавателем хорошим. Вспомните вашу молодость, вспомните вашу, вернитесь немножко назад и э, поищите в интернете информацию интересную, которая помогла бы людям, которые тоже являются преподавателями, и ведите это направление на вашей странице. Некоторые говорят, Юр, а вопрос, а каким боком это вообще относится к баунти программам, каким боком это вот информация про рыбалку, каким боком а, вот автомобили, которыми я занимаюсь. Да нафиг оно надо, я буду постить рекламу. Информацию будут ирить, с какой-то группы туда запихивать ее, которую все уже читали 15 раз, сегодня, вчера и послезавтра будут читать с того же форклога или бит новости или всего остального. Зачем мне ты постить то, что, э, в чем я являюсь, являюсь профи? Первое. Если вы будете постить ту информацию, которую и так люди по криптовалюте разбираются в ней, знают, где ее найти, они не будут искать ее на вашей странице. По-любому не будут. Люди, которые занимаются криптовалютой, они будут искать в специализированных э, форумах, они будут искать ее на специализированных э, телеграм-каналах. все это знают. То, что вы запостите информацию на свою страницу, ничего вам не даст. Реально ничего. Люди будут приходить читать это. Там нафиг оно нам, им надо на вашей странице читать то, что они так постоянно читают. Вам нужно посетители ваши, и вы должны их привлекать тем, в чем вы профи. И когда вы рекламу преподносите с точки зрения профессионала в этом направлении, а криптовалюта помогает мне решать мои задачи так-то, так-то и так-то, поэтому я к ней хорошо отношусь, то люди, которые приходят на вашу страницу, Подумают, блин, а я тоже такой же, как он, тоже любитель автомобилей, а криптовалюта может решить мои проблемы. А как бы мне все-таки пойти купить эту криптовалюту и хотя бы разобраться, что это такое? Вот мысли людей. Ваша задача через ваши профессиональные качества писать в дальнейшем посты, учиться этому рекламные. Или, или спрашивать у вашего спонсора, или с нами советоваться, учиться, вникать, разбираться, чтобы люди, которые, которых вы приводите на свою страницу, им было интересно, познавательно, и они приходили непосредственно на вашу страницу дальше, и в дальнейшем вполне возможно покупали криптовалюту или токены каких-то проектов, которые мы рекламируем. А теперь запомните еще одну вещь. Когда вы... Знаете что тот проект, который вы рекламируете на ваших социальных сетях, реально платит деньги, реально будет залистен на биржу, реально вам самим захотелось бы даже купить этот токен, зная, что он там сделает как минимум X2 или X3. Подумайте сами. Вы что, не порекомендуете это своим знакомым? Конечно, порекомендуете. Значит, пост, который вы будете публиковать, будет еще с вашей энергетикой, которую вы будете туда... Вы знаете, что вы по-любому этот проект, вы в нем разбираетесь уже, вам он нравится, вы людям его рекомендуете. Это еще одна, один механизм, который привлечет новых людей в этот проект. А значит, что каждый из 4000 русскоязычных профессионалов дроп-забом смогут привлекать на свои страницы людей по разным интересам и проведя, проводя рекламные вот такие вот акции, часть из этих людей, ваших знакомых, приобретают эти токены, собирается необходимое количество денег, чтобы проект запустился и залистился на биржу. Это первый плюс. Во-вторых, часть из вас имеет определенные навыки. Навыки какие? Кто-то умеет переводить на арабский язык, да? кто-то умеет переводить на английский язык, кто-то умеет, знает немецкий, может переводить на немецкий язык. Проекты, с которыми сотрудничает Drop the Born, просят переводчиков, они у нас есть, и нам они тоже нужны. Поэтому в ближайшее время на сайте будет опросник, который вы заполните, и ваши таланты мы сможем использовать, и вы сможете на этом зарабатывать деньги для SEO-проекта. Да, да, знакомые вынесут мозг, если он этого не сделает. Именно поэтому необходимо, чтобы те проекты, с которыми мы сотрудничаем, были на самом деле вкусные и интересные. Но в противном случае, в противном случае, лучше тогда баунти не заниматься с друг зубом, честно. Вот лучше этого не делать. Потому что заказчики, которые присутствуют. Они не будут покупать то, что было раньше, и то, что есть у баунтеров. 50 разных рекламных постов, и это людям неинтересно. Но не будут они этого покупать. Сейчас это ушло. Вот постепенно уходит вот эта вся фигня. И вот у меня за стеной вот есть молодые ребята, которые ведут YouTube-каналы и, и работают с большим количеством... ICO-проектов, которые уже завершились. Они их о них раскручивали, они, они ведут переводы на разные языки и э, путешествуют и общаются с людьми, с владельцами большим, ну, больших э, организаций. И сейчас поверьте, э, то, что сейчас о чем говорят, я вам, вот, я вам вот сразу вот передаю. Аккаунты э, для баунти вот этот вот, извините, вот шлак, который идет, как по 50-100 сообщений рекламных на страницах, такое уже неинтересно. Ж... Теперь нужна живая аудитория. Живая аудитория – это то, что сейчас друг с другом, а, объясняя вам, постепенно будет реализовывать. Постепенно реализовывать. Именно это хотят заказчики. Какой-то проект вы просто напишите пост, и скажете, что мое мнение вот это». Делайте, свои, делайте свой выбор, решайте самостоятельно. Я за себя решила а вы решайте сами. Однако я рекомендую. Как минимум будете просто знать, что этот проект решает вот эти задачи. Все. По-разному можно, по, можно правильно написать рекламный пост, и он будет давать а, хороший выхлоп, и это будет интересно заказчику. Понимаете? Это важно. Вот. Следующий вариант, что дает еще правильная раскрутка. Правильная раскрутка для ICO-проектов дает одну такую вещь, это узнаваемость. Чем больше информации мы о проекте пишем, чем больше у нас групп, чем больше у нас сайтов, которые мы запускаем вместе с вами, и на них пишем, как бы, ну, у вас может быть у каждого свой сайт. В ближайшее время мы вам это можем предложить. Собственный сайт и обучение, как его раскручивать. Вы пишете туда пост, и вы его раскручиваете, и потом заказчики заказывают у, вас, у нас рекламу, и мы монетизируем и ваш сайт тоже. И это тоже будет интересно. Понимаете, друзья? Поэтому важно, чтобы информацию, которую вы преподносили, она была и читабельной, и ICO-проектом. Это, это должно быть тоже полезно, чтобы тот материал, который вы постите, чтобы тот материал, который вы постите, привлекал внимание реальной аудитории, для того, чтобы она могла правда, как бы выполнить свои обязательства перед всеми и собрать необходимую сумму. Нет, я не думаю, что... Я думаю, что если это была MLM-компания, никаких проблем. Я говорю сейчас... Сугубо именно об ICOшках, которые люди рекламируют. Ну, я занимался MLM бизнесом, у меня на страницах есть рекламные где-то далеко посты. То, что я сейчас буду постить, вот это важно. Просто если там много, под, очень много всякой рекламы внизу, ее, конечно, желательно почистить и потом постить хотя бы 10-20 постов, постепенно запостить полезной и классной информацией вот, которая будет людям интересна. Вот, это то, что я как бы рекомендую вам. Так, еще. На что стоит обратить внимание? У вас на страницах, друзья, на ваших страницах в социальных сетях, так, это фотография, о ней я проговаривал, это наш непосредственный статус, это группы. Так, это уже далеко я перешел. Так, далеко перешел. Сейчас давайте вернемся обратно. Друзья, вы знаете, что в странице ВКонтакте есть внизу такой раздел, называется он интересная. Он называется, сейчас он даже скажу точно. Он называется интересные страницы. Всем они известны, вот это вот этот раздел, интересные страницы. Видели его? Есть раздел «Интересные страницы». Можете ответить, Удра. Вот эти интересные страницы очень сильно мешают вам. Почему? Потому что в интересных страницах зачастую появляется человек или какая-то группа, на которую вы подписывались. Предположим, вы добавляете в «Друзья человека» этот человек вас не, хотя, не хочет добавлять, он оставляет вас в подписчиках. И он в этих интересных страницах мелькает. Я рекомендую отписываться постепенно, если у вас их много, от всего, что вам не нужно. То есть от всех людей, которые оставили вас в подписчиках, отписывайтесь. Все от всех. Раз. Если это какая-то группа, которая вам не нужна, и это паблик какой-то, да, и он не нужен, отписывайтесь от него. Почему? Люди, которые заходят на вашу страницу, их может привлечь внимание какой-то человек, который мелькает у вас в интересных страницах, какая-то группа, и он может просто уйти с вашей страницы туда, поэтому отписывайтесь от ненужного. Плюс, когда вы подписаны на большое количество людей ненужных, вся их жизнь, которую они постят у себя на страницах, появляется в вашей ленте. Зачем это вам? Подписывайтесь от ненужного, поэтому я вам рекомендую это делать. Рекламные посты, еще раз говорю, на вашей странице должны чередоваться с полезной информацией о, вашей, о вашем виде деятельности. Если вы пишете пост, то пишите его от себя. Рекламный пост вы должны писать как человек, который что-то хочет порекомендовать, и сам это прочувствовал, можно так сказать, если вы хотите продать, предположим, какую-то книгу людям, то вам как минимум нужно просмотреть эту книгу или прочитать ее, или вникнуть, что в этой книге, и людям сказать, друзья, недавно я столкнулся с тем, что вот нашел вот такую замечательную книгу, вот такая-то, такая-то, мне она понравилась тем, хотя вы знаете, я не любитель читать, я люблю там рыбалку, да, я люблю футбол, но книга мне понравилась тем, что и перечень полезных моментов, которые эта книга может привнести каждому человеку. Потому что люди будут что-то покупать или будут выполнять какие-то действия только тогда, когда полезные когда они увидят, что им это выгодно, им это полезно и это решает какие-то их задачи, поэтому вы просто рассказываете, О, если это какой-то SEO проект, то вы просто изучаете его white paper. Вы не просто увидели, о, проект ха -ха! на баррикады и побежали. Конкретно туда заходите, заходите туда, смотрите, читаете, берете свою реферальную ссылочку, смотрите, где эти чаты этого проекта смотрите, как делают рекламу, копируете, и люди выставляют себе на страницу. Все. Кто-нибудь, может быть, подпишется по моей рефералке. Вот, вот это полный трэш, полный взрыв мозга. Ну как, как? Ну, ребята, ну, блин, это вообще никак не работает. Работает, когда вы зашли в этот проект, изучили. Проанализировали. Этим занимается Алекс, у него есть аналитические возможности в качестве бирж, с которыми он сотрудничает, в качестве профессионалов людей и команд, которые анализируют все ICOшки, с которыми мы будем работать и с которыми работает он. Он проанализировал. Вы взяли этот проект, вы его тоже прочли, вы изучили его, вы стали в нем разбираться, понимать, что это такое и тогда вы от себя можете написать как минимум три строчки, но те люди, которые вас знают, они поймут, что вы этот, это, эту возможность предлагаете от себя. Или как минимум просто описываете этот продукт. Потому что если вы попробовали в магазине печенье, вы когда приходите домой, вы... Если, или даже не так, не так... Вы не пробовали печенье, да, вы приносите домой, начинаете что-то вашим знакомым, родственникам рассказывать про вот это печенье, которое вы даже не пробовали, вы его только видели. На вас посмотрят, скажут, с тобой все нормально, но когда вы его попробовали, и вы приходите и говорите, ребят, я не знаю, может вам это не понравится, но мне понравилось реально. Тут такой вот имбирный привкус в этом печеньке, да, в этом печенье есть вот достаточно... Сахара и не сладко, и в то же время это и не приторно. Это вот такой вот интересный песочный такой вот вкус. Вот мне нравится. Хотите, вот там можете его купить. Все. Вы сказали собственное мнение. Об ICO-проекте то же самое. Изучили, сказали, ребят, вот это ICO-проект, я занимаюсь рыбалкой. И очень интересно, что вот, вот эта вот организация э, помогает людям, которые там хотят что-то купить через интернет, гарантированно оплачивать за какие-то товары, Точки и мои, которые я тоже покупаю. И я, при этом я знаю, что никто там меня не кинется, потому что есть там э, такая, такое понятие, как блокчейн, это защищает, это делает то-то и то-то. Я от себя рассказал, и хотите, использовать это для своих нужд. Вы показали выгоду, как люди с помощью вот этого проекта, вот этого продукта, смогут э, использовать, ну, как бы смогут решить свои задачи и сказать, что, ребята, сейчас они проводят ICO, а ICO это то-то, то-то, то-то и то-то. Они собирают деньги, чтобы э, быстрее это все выпустить. Поэтому я, мне нравится, я участвую там в баунти-программе, или я им помогаю, я себе что-то купил, если вы реально что-то купили. Вы рассказали свое мнение, и кому будет э, это интересно, э, тот при, сделает, примет решение, так как посчитает нужным. Ну, вот таким образом вы э, на самом деле э, сделаете благо для проекта. Именно за это сейчас платят деньги. Именно такие социальные сети необходимы. И вдруг за бум будут работать только такие проекты. Понимаете? Вот только такие люди, только такие э, Аккаунты. Вы можете что угодно писать в чат, вы можете что угодно заходить и писать в ленте, вам может это не нравится, вы ничего не поменяете, потому что э, вот сейчас голосование заверш, ну, завершилось, отчеты мы сегодня передаем э, в, на GIX, после этого мы будем делать чистку, да, мы будем просто очищать полностью все Аккаунты фейковые, которые не нужны, мы будем с вами обсуждать эти моменты и будет оставаться, с каждым будем связываться, писать ему, что нравится, что не нравится, подсказывать вам. Но если вы хотите здесь принимать участие, то давайте будем делать что-то качественное и полезное для заказчиков, не для себя, не с точки зрения много денег заработать, а с точки зрения, чтобы заказчику это было необходимо, чтобы он это хотел купить. И относитесь к Drop the Bone, как не просто как бы, какая то новое, еще одно сообщество, которое работает с баунти. Нет, здесь отбираются баунти, заключаются с ними индивидуальные договора. Во многих случаях они оплачивают фиатом или токенами сразу, в некоторых по-другому, по, по каким-то, ну, как договаривается Алекс. И здесь есть преимущество в том, что заказов может быть мало, а доход может быть огромен, намного больше, чем если это были бы 50 проектов, которые не заплатят вообще. Вот в этом и как бы есть или заплатят только какие-то небольшие суммы, а вы, извините, уничтожите вашу страницу. А есть преимущество еще и в том, что здесь мы рекламировать можем не только ICO, не только криптовалюты, мы можем рекламировать все, что угодно. Но для этого ваши аккаунты должны быть качественными. Вот, друзья, это я вам вводную такую вот информацию передал конкретно по контакту, ну и вообще, наверное, по всем социальным сетям, потому что вот это важно. Друзья, это важно. Давайте с вами по вопросам. Я на них с удовольствием сейчас отвечу, чтобы вам... Хотелось бы понять конкретно по той же социальной сети ВК. Кстати, пока вы там пишете, я еще проговорю, откуда еще брать людей. Первое, что я рекомендую, вот, кстати, потом, вот, Сережа Барский, будешь видео это монтировать, можешь вот этот кусочек отдельно вырезать и дать людям, чтобы они его посмотрели. Как набирать... Как набирать подписчиков? В первую очередь, вы, когда вы сделали реальный аккаунт, нормальный, качественный, вы приглашаете в друзья своих знакомых, только своих знакомых, только своих знакомых, которые гарантированно к вам подпишутся на страницу. Вот таких знакомых нужно набрать человек 50, желательно 100, чтобы они не писали чтобы они не писали и не отправляли вас в спам. Понимаете, это очень важно. Поэтому, друзей, сначала приглашайте реальных. Если на вашей странице будет какой-то фейк, они не будут подписываться, а если они вам видят, о, это Саша, о, это Наташа, привет, а что ты новую страницу, что ли, себе сделала? Или, а, а что ты меня приглашаешь? Там, да? Вот давно не виделись, как дела. Вы начинаете с ними вести э, Дружеские такие беседы, обычные, самые обычные, потому что контакт, у них есть определенные роботы, которые э, могут срабатывать, даже когда вы меняете фотографии. Это, конечно, очень э, выматывает, но это так. Поэтому я вам рекомендую сначала добавлять только знакомых и друзей, которые у вас есть. Не халтурьте, делайте это правильно. Потом, э, что я вам также рекомендую. Я вам рекомендую добавлять друзей ваших друзей, потому что у вас есть нечто с ними общее. Когда вы начинаете раскручивать вашу страницу и вашей странице, смотрите, друзья, есть полезная информация о какой-то теме, вы заходите в те сообщества и группы, в которых есть эта же тематика, и люди этим же занимаются. И заходя к людям, которые подписаны или которые ведут, которые ведут активную жизнь в этом сообществе, да, они пишут что-то, они комментируют, вы заходите к ним на страничку, лайкаете их посты, пишите комментарии и начинаете заводить диалог постепенно с этим человеком чтобы это было реально и естественно, потому что у вас должны быть точки соприкосновения. Если он любит «Формулу-1», то вы, должны, то вы, вы любите «Формулу-1», и «Формулу-1» должен любить тот человек, которого вы, вы будете приглашать в друзья. У вас должны быть точки соприкосновения. Если вы любите книги, да, бизнес-книги, вы заходите в сообщество по бизнес-книгам, Лайкайте несколько книг у людей на странице и пишите комментарии. Кстати, недавно я прочитал там то-то, то-то и -то, то-то. Очень понравилась книга Роберта Киосаки «Квадран денежного потока». Очень всем рекомендую. Спасибо большое, что вы выложили, где ее можно скачать. Потом еще одну, один комментарий. Потом вы другим людям комментарии пишите. Понемножку, по чуть-чуть. Эти люди начинают обращать на вас внимание. Есть еще одна хитрость который можно использовать. Я вам сейчас расскажу, как некоторые делают. Но это э, то, как используют э, профессионалы э, раскрутку для себя. Э, есть какой-то очень крутой блогер. Да? Вы заходите на его страницу в соцсетях или это YouTube канал и пишите офигенную ему благодарность, что-то такое, вот, вот что-то вот грандиозно вкусное, да, и внизу свою ссылочку на ваш, на свой сайт. Офигенный э, благо, пост благодарности, а внизу маленькая такая ссылочка на вашу страницу, да, вот на что-то такое, вот, что вы хотите прорекламировать, именно себя самого, где вы находитесь, ваш сайт, например. Вы не пишите, приходите на мой сайт, там, ту-ту-ту, просто ссылочка, да? Блогеры, читая это все, видят, что ничего страшного нет, но это так приятно, меня так похвалили. Это, они иногда вот эти вот посты, они их не удаляют, они их наоборот себе где-то выделяют и даже показывают всем, что насколько я крут. И люди это читая, переходят потом к вам. Очень важно правильно работать над пиаром себя и своих страниц. Поэтому, поэтому хотите набрать реальную целевую аудиторию, дайте что-то полезное. Если люди, у людей болит зуб, Понимаете? То дайте, расскажите, как лечить эти зубы. Если люди хотят научиться вязать, а вы профи, расскажите, как это делать. И ведите этот блог, ведите себя, вы везде в интернете, преподносите эту информацию, к вам будут добавляться люди, которым это интересно. Любите автомобили, рассказывайте про автомобили, находите информацию. Это ваши Деньги. Насколько профессионально вы будете вести ваши соцсети, настолько много денег вы будете в дальнейшем зарабатывать, потому что это все монетизируется. Но вы должны развивать в себе навыки работы и э, ведения социальных сетей. На это, В это вложите свое время, потому что, еще раз говорю, сейчас уже не трендово работать так, как работали раньше люди э, с баунти-программами. Реально говорю, просто не трендово. Только так, как вот сейчас мы вам и рассказываем. Не верите? Подождите немного, увидите сами. Те, кто будут слушать то, что мы проговариваем, и развивать себя, увидят, насколько будет все по-другому. Дальше. Добавляйте людей с групп по интересам, пишите им. И еще есть такое понятие «лайкать их фотки». Вы выбираете людей, которые онлайн, которые ведут такой же вид деятельности, или им, или им нравится то же самое, что есть у вас на странице. И вы заходите, когда они в сети, и лайкаете их фоточку, и пишете какой-то коммент. У них сразу появляется, кто их лайкнул, кто им написал комментарий, и они заходят посмотреть, кто этот человек. Они заходят на вашу страницу, видят активность, им это интересно, они начинают вас также читать на дальнейшее или просто начинают с вами дружить. Вот это важно делать. На следующем занятии мы возьмем еще какую-то социальную сеть. Я расскажу вам такое понятие, как как сделать портрет вашего клиента. Как написать портрет человека, которых, которого вы должны искать в интернете, чтобы он э, как бы, да, более конкретно и гарантированно добавился к вам на страницу. Хотите научиться писать э, портреты клиентов? Не рисовать, а именно писать, как он должен выглядеть. Кому интересно, поставьте плюсик. Кому интересно... Чтобы вы знали, кого вам надо искать, возраст, пол, как человек должен выглядеть, чему должен заниматься. Понимаете, Я же, не просто так человек вот, занимается криптовалютой, он гарантированно к вам подпишется. Есть особенности определенные. Вот мы это знаем, как, как делать портреты клиентов, и вам обязательно об этом расскажем, чтобы вам было намного проще. Но только те, кто будет вести правильно страницу, все, что, еще раз говорю, все, что до этого было, пожалуйста, друзья, надо это все менять. Друзья, на сегодня все. Я думаю, что с каждым занятием, которое мы будем проводить, мы будем с вами углубляться в какие-то определенные тонкости. И потом, видя ваши страницы, мы сможем вам подсказывать, на что стоит обратить внимание, и все будет четко. Я понимаю, вы не один такой, таких очень много, мы обязательно по поводу этого проведем занятия чуть попозже. Друзья, спасибо за внимание, очень рад был вас сегодня всех видеть, побольше вам позитива. И приходите на все занятия, которые мы проводим, приводите своих партнеров, станьте профи, все будет четко. Удачи, друзья! Наступает новый мир, новая реальность, в которой деньги постепенно сменяются разными цифровыми активами. Это породило криптовалюты, и прямо сейчас сотни тысяч людей уже зарабатывают на этом стремительно растущем рынке. Главная причина данному явлению – растущая популярность ICO. Технология ICO больше всего схожа с выпуском акций, только гораздо проще и дешевле. А вместо привычных акций инвестор получает токены проекта. Как и акции, они растут в цене, если проект доказывает свою эффективность. Основное достоинство ICO — открытость и доступность для небольших частных инвестиций. Именно поэтому любой желающий может стать инвестором перспективного стартапа, даже с небольшими средствами. Минусы ICO очевидны. Этот инструмент часто используется не самыми честными людьми, цель которых не развивать проект, а просто собрать денег с большого количества людей. Естественно, большая часть начинающих инвесторов тонет в этом информационном потоке и порой теряет свои средства. Как же заработать и не утонуть в этом потоке информации? Есть два способа. Во-первых, вы можете использовать профессиональный анализ ICO-проекта. Во-вторых, участвовать в баунти-компаниях SEO-проектов. Баунти компаниях seo проекта. баунти это возможность получить токены перспективного проекта, вкладывая лишь свое время и усилия. Большинство людей в обществе имеет аккаунты в социальных сетях. Кто-то ведет свой блог или записывает видео, но мало кто представляет, что такие ресурсы можно качественно монетизировать. Где и как? Drop the Bomb — это профессиональная аналитика, Актуальные новости и отобранные проекты, готовые заплатить за рекламу в социальных сетях и креативность. Drop the Bomb – это обучение и прогнозируемый доход. Выполняя простые задания баунти-компаний, можно зарабатывать токены солидных SEO-проектов, растущие в цене. Расскажите об этой возможности друзьям и дополнительно заработайте в нашей партнерской программе. Монетизируйте свои ресурсы и таланты. Drop the Bomb – информационные бомбы. Актуально и доступно.